Данила! Данила, отходи! Бля! бля вот это нихуя! Бля, бля себе! Лёг, стрим возьмёшь? Я улетаю, Галилы! Ну, дай-ка пробую.